Пляшен томат. Вот такой вот интересный, очень урожайный сорт. Его еще называют бутылочный. Это немецкий сорт и называют его бутылочным, потому что плоды напоминают форму бутылочки. Стебли у этого сорта тонкие, не раскидистые, но сорт очень-очень урожайный. До нескольких десятков плодов может завязываться в кисти. И так до самого верха через каждое междоузлие образуются кисти томатов. Вот такая вот одна кисть томатов, я даже не знаю сколько их здесь, штук 12 наверное. В общем, сорт очень урожайный, мне он очень нравится. Вкус у этих томатов сладкий. У них большое содержание сухих веществ, а сока мало. Этот сорт поэтому хорошо подходит для вяления, для заморозки, но ну, а также и для засолки. В интернете много противоречивых отзывов об этом томате. Ну не знаю, у меня он созрел практически одним из первых. Болезнью, не вершинной гнилью, никакими другими болезнями не заболел. Этим сортом я очень довольна, очень.